Я очень долго называла как два ATEEZ, сопротивлялась красивости звучания, eighties, а сейчас мне оно очень mm -hmm. тоже нравится. Подходила пятый год обучения в университете и нужно было решать, чем заниматься по жизни дальше. И решили попробовать себя в дизайнерстве, каким образом сделать партию, так скажем, футболок с принтами. И параллельно с этим мы их модифицировали в фотошопе, добавляя какие-то рамки, фильтры, делая коллажи. Собственно, попробовали сделать первую дизайнерскую коррекцию принтов. Мы постоянно столклись с проблемой нехватки футболок. Футболок все время не было. И мы принимаем заказ, едем в магазин, а футболки нет. что делать так пришла в голову идея отшивать футболки сами. Спустя год работы мы решили сделать сайт-конструктор, чтобы человек заходил на сайт и сам конструировал себе изображение футболки, чтобы он мог его обрезать, вставить текст, фильтр наложить, делать коллаж. Собственно, то, чем занимались мы. Мы всегда набирали команду очень хороших профессионалов, то есть, по сути, мы выступаем в качестве организаторов работы, подбирая себе конструкторов, шкей мы ищем какие-то очень качественные подряды и в итоге мы получаем продукты. У меня было какое-то понимание фэшн-индустрии нашего города. Я знала сегмент конкурентный. Я понимала, где есть дизайнер каких нет, как они работают. В общем, как-то в этом деле разбиралась. Ну а дальше моя подруга. То есть я ее знаю сколько? Ну уже давно с класса восьмого. Ну то есть моего. лет десять я точно знаю и как-то вот так получилось, что я узнала, что да, я ищу в себе работу в связи с тем, что мне захотелось развиваться больше личностно. И... Короче, мне, мне нашей компании повезло встретить ее в этот период времени. И, собственно, как раз таки с июля, ну вот... С августа июля, что я присоединилась к компании, и мы начали развиваться уже как-то вот вместе меняя формат. Я помню у Даши было условие, когда она начинает приступать к работе. Она говорила, Алина, мне нужен стол, стул и компьютер. А у нас не было ничего этого. То есть вложения. Опять же, с этого момента началась наша так называемая офисная жизнь. Как говорится, во-первых, любое дело начинается, прежде всего, наверное, со стола. Вот серьезно. Вот с этого момента я могу сказать, что у нас началась именно как работа-работа. Плюс ко всему у меня тогда еще были очень свежие контакты с от людей, которые работают в данной сфере, и нас пригласили на первый показ. А на тот момент нас было трое. Мы собрались у одной из девочек дома, сели <laughs> и начали рисовать. Но сам факт, что мы сделали коллекцию за один вечер из, по-моему, семи или восьми луков. Да. За неделю мы набрали модели, нашли бесплатных моделей, бесплатного визажиста. визажиста Все друзья. Мы ко всему максимально креативно А с изюминкой, с нашей изюминкой Мы же все-таки визайнеры, правильно придумываем а, Собственно, пример на мне Это юбочка с клиньями Это казалось бы классика, но при этом необычная Если это рубашка, то она немножечко оверсайз Потому что мы любим вещи оверсайз Наши клиенты любят вещи оверсайз Когда они в облипку все, они а немножечко свободно. Если это пальто, то это пальто трендового фасона, назовем его халат То есть оно не стоит, оно аккуратненько лежит Куда это можно надеть? Это можно надеть на работу, в офис, вечером на вечеринку. Мы стараемся создать такие вещи, которые можно надеть утром, днем и вечером, разбавив различными аксессуарами, и получится идеальный лук на, вот как я уже сказала, на любое время дня и ночи. Ну, многие говорят, что деньги – это решающий капитал, в создании бизнеса, то ну, скорее нет, если у тебя есть желание, амбиции и время, ты можешь найти эти деньги. То есть, чем больше у нас потребности тем больше мы находим либо инвестиции либо получаем какой-то прибыли-выручки, и таким образом мы можем ее далее э, внедрять в следующие проекты. Каждому человеку необходимо бороться с повседневностью, потому что как бы повседневность — это... Та яма, куда тебя затягивает, и ты постоянно должен делать что-то новое, развиваться. И здесь мы передаем идею именно своей компании, именно свое стремление каждый день к чему-то новому. Мы интерпретируем тренды, которые дает нам фэшн-индустрия под своим каким-то углом. Да, как любой дизайнер. Как любой дизайнер. Невозможно изобрести колесо сейчас. Именно поэтому каждая наша коллекция, она что-то немножко глубже, чем просто коллекция одежды. А мы за то, чтобы люди, которые не наши клиенты, не наши клиенты, чтобы а, во время пользования нашим продуктом они проявляли свою индивидуальность. Любую вещь из четырех коллекций можно заниксовать так, что у вас появится абсолютно какой-то невероятный образ. И а, наше любое участие в любом проекте, в первую очередь, мы а, хотим сработать на инживы составляющие а показав именно свою идею и принеся вот свое отношение к жизни, свой стиль работы, и люди когда это видят, они говорят, о, это мне очень близко. Вот, мы с этого октября открываем магазин в Санкт-Петербурге. Изначально мы, конечно же, хотели сделать монобрендовый бутик нашей марки, а потом вы думали, а нет, сделаем по-другому. От интерьерных светильников, дощечек и вообще разных вещей до, собственно, белья, Керамические посуды и аксессуары. Проект мы постараемся сделать необычным, интересным. Принципиальное отличие в том, что все бренды, которые мы привозим в Санкт-Петербург, на данный момент их там нет. Интерес жителей именно Санкт-Петербурга будет заключаться в том, что они увидят абсолютно новый продукт, который для этого они не встречали в своем регионе.